Здорово! Ну... Как ты? Честно говоря, данный ролик я отснял еще на прошлой неделе, но из-за постоянных сливов новостей, касаемых будущего обновления, просто-напросто не успел его опубликовать. И сегодня у меня отличные новости, конкретно для всех тех людей, которые играют вместе со мной на 08 сервере, а именно для всех участников нашей семьи. Ведь на прошлой неделе в нашей семье уже стукнуло тысячи человек, а как я и обещал, мы проведем с тобой розыгрыш одной крутой тачки, которую я приобрету и затюню на все те деньги, которые у меня имеются на данный момент. Ну а перед началом данного видео я, как и все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 Как я и говорил тебе ранее, в нашей семье уже больше тысячи человек, за что я и хочу сказать тебе отдельное спасибо. Ну и как я и обещал ранее, в честь такого знаменательного события я хочу разыграть среди всех участников нашей семьи какую-нибудь интересную тачку, которую мы с тобой сегодня приобретем и затюнем на все те деньги, которые у нас имеются. На данный момент на моем балансе чуть больше четырех с половиной миллионов рублей, мне бы лично хотелось бы приобрести какую-нибудь тачку как для зимнего дрифтинга в честь того, что у нас вышла такая отличная зимняя обнова, но также и для того, чтобы на ней было просто напросто удобно ездить по нашим новым зимним дорогам. Дороги довольно скользкие и часто автомобиль просто напросто заносит, поэтому я хотел бы взять какой-нибудь устойчивый автомобиль. Изначально я думал приобрести конкретно какую-нибудь русскую Жигу и просто напросто затюнить ее по максимуму, но потом все же остановился на таком автомобиле, как Toyota Mark II. Данный автомобиль добавили не так давно, но при всем при этом он является просто напросто топ-1 автомобилем за свои деньги, даже учитывая тот факт, что ценник на него вырос после обновов в два раза. Это отличная тачка, которая прекрасна сама по себе, даже без какого-либо чип чек-тюнинга. Она разгоняется почти до 300 км в час, отлично ведет себя на дороге, в том числе и на новых зимних обновленных дорогах. Но при всем при этом, также довольно неплохо дрифтит специально отведенных дрифт-зонах, можно сказать универсальный автомобиль за свои деньги, который подойдет как и дрифтеру, так и человеку, который который просто любит устойчиво чувствовать себя на дороге. Подарок, я думаю, гораздо приятнее было бы получить новый автомобиль. Именно поэтому я и отправился в автосалон, где и приобрел за миллион сто тысяч новый Марк II. После чего сразу же переобул его на зимнюю резину и прикупил интересные диски на свой личный вкус. Конечно же, данный Марк мне захотелось занизить. Но делать этого до того момента, пока я не поставлю на него новые крутые обвесы, я думаю, просто-напросто не стоит. Потому что пока, честно говоря, не понятно, как это все будет выглядеть в конечном итоге соответственно я и отправился в детайлинг центр где уже и поставил в сети обвесы которые лично мне понравились в момент установки и выбора обвесов я заметил некоторые баги конкретно в детайлинг центре связанные именно с этой тачкой лично как мне показалось все распределено не на своих местах и я надеюсь разработчики проекта Барвиха рп заметят это и учтут данный момент лично мне больше всего заходит вот такой вот винил за миллион четыреста тысяч рублей с синеватыми оттенками. И смотрится данный винил вполне себе даже на таком нейтральном сером цвете. Особенно это заметно в вечернее время при свете ночных фонарей. Ну и конечно же сделаем тонировку. Ну и так как на нашем виниле присутствуют красные оттенки, именно поэтому я и выбрал красный цвет дисков. Ну а также добавил красный цвет фар, чтобы все это дело смотрелось лаконично. Ну и вот теперь, когда мы уже с тобой видим, как все это дело выглядит с нашими обвесами, можно отправиться снова в шиномонтажку где и занизить максимально наш автомобиль да и в связи с тем что мы добавили такие широкие юбки я думаю нам также стоит сделать выпад колес расширим максимально колеса данного автомобиля и выведем их чуть вперед юбок Ну и на все оставшиеся деньги мы с тобой отправляемся в чип тюнинг и благодаря оставшейся сумме нам хватает затюнить данный автомобиль практически на full второй стейдж что мы с тобой соответственно и делаем ну и теперь примерно вот так выглядит наш с тобой марк 2 не знаю возможно кому то это покажется диким колхозом но как по мне это всего-навсего вкусовщина лично мне заходит подобная внешка да и тем более это подарок а как говорится дареному коню в зубы не смотрят я не стал сразу все деньги вкладывать именно в чип тюнинг по одной простой причине как я тебе сказал уже в самом начале этого видео марк 2 и так сама по себе отличная тачка даже без какого-либо тюнинга у него отличная максимальная скорость за свои деньги он прекрасно и уверенно ведет себя на дороге. Ну а чтобы получить данный Марк 2, тебе достаточно перейти по ссылке в описании данного видеоролика, вступить в группу нашей семьи, где ты увидишь первую запись на стене с данным розыгрышем этой тачки. И условия данного розыгрыша довольно просты. Тебе необходимо состоять в группе нашей семьи, естественно состоять в самой нашей семье на 08 сервере, поставить лайк данной записи, написать абсолютно любой комментарий и сделать репост, данной записи к себе на страницу вк ну а итоги этого розыгрыша я подведу 31 декабря в нашей официальной группе семьи так что обязательно принимай участие с наступающим тебя новым годом и конечно же удачи ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео нравится такой подход то обязательно ставь лайк подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих